Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков и вопрос следующий: Как оплатить задаток и где найти реквизиты для оплаты задатка на торгах по банкротству? Где взять реквизиты? Реквизиты для оплаты задатка вы можете найти в сообщении о проведении торгов, причем на любом источнике, либо в коммерсанте, либо в фидресурсе, либо на электронной площадке. А каким способом можно оплатить? Здесь все просто. Вариант номер один: Вы берете эти реквизиты и идете в банк, передаете сотруднику банка эти реквизиты и производите оплату задатка в установленном размере и по указанным реквизитам. Вариант два: Вы можете произвести оплату с банк-клиента. То есть, вы заходите под вашим личным логином паролем и с вашего личного счета производите оплату задатка по указанным реквизитам. Каким способом правильно оплатить, здесь тоже все просто. Если в сообщении о проведении торгов не написано, что вы должны предоставить квитанцию с живой подписью в печати банка, значит вы смело можете оплачивать с банк клиента. Я надеюсь, мой ответ помог вам. Я желаю вам участия на торгах и отличного настроения. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующем видео. Всем пока!